ну и давайте сегодня сыграем в такую совершенно новую игру и Eternity The Last Unicorn Игрулька вышла совсем недавно Очень... Вроде как меня даже она заинтересовала И сегодня я попробую посмотреть Что же... Чем же она так интересна Что же вообще в ней есть Что стоило бы нашего внимания, ребят Давайте посмотрим Сейчас сделаем новый обзорчик небольшой и посмотрим на нее детально. Ну как детально? Поверхностно, детально. то есть. У нас пролог, я так понимаю, вступление. Будем все смотреть досконально изучать. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут, как обычно, в начале вступления. Сейчас нам, наверное, расскажут краткую предысторию этого всего дела. Вот, что на чем здесь завязано. Да, это интересно иногда. Давайте посмотрим, почитаем. Много лет назад, впервые явившись в Альфхейм, эльфы обрели благословенный и славный дар. Великая богиня Морея, создательница и хранительница природы, предала им четырех священных единорогов. Эти древние славные создания дали эльфам чистоту и гармонию, сделав их бессмертными. Невообразимая сила богини передавалась из поколения в поколение, даря бессмертие каждой новой жизни. Но однажды ночью единороги внезапно исчезли. Причиной тому было колдовство. Тогда эльфы впервые познали страх, осознав, что вместе с легендарными существами рискуют потерять бессмертие. Однако по странному капризу судьбы один единорог выжил и был подобран феями его. Чело омрач... омрачало проклятие, а рог был сломан. Эльфы передали его юной деве, которая, согласно древним свиткам, была способна вернуть силу последнему единорогу. И так началась погоня за вечностью. Ну, вот такое у нас вступление. Тут тоже очень много всяких материалов. Да, ребят, кого, конечно, заинтересует игра, можно это все как следует прочитать, но а нас, по большому счету, интересует сейчас сам геймплей, сам обзорчик, то есть про параванахейм, Ванахеймский мемориал Рам Макалы можно будет почитать потом уже отдельно, если вас игрулька, конечно же, заинтересует. Но давайте мы продолжим далее, что нас там ждет. Управление здесь кнопочная мышка, я смотрю, вообще не действует. То есть у нас только д Клавишами нас значит, осуществляется управление. То есть нашим персонажем. Вот так вот мы. Такая вот камера постоянно за нами следит из определенного положения. То есть, ну, немножко... Не знаю, то есть для, для такого жанра может это и нормально Но мне такие камеры, если честно, не нравятся Что нельзя повернуться как тебе надо Так, здесь можно что-то осмотреть, да, я так понимаю Каменная стена с изображением какого-то дерева Ну ты-то как эльф, наверное, должна знать, что это за дерево Понятно, что это мне неизвестно Но тебе как эльф то по-любому должно быть это интересно Ну да ладно Здесь у нас что-то лежит, светится в уголке Ага, вот там вдал вдалеке виден единорог Давайте подойдем сюда что-то он весь прям какими-то молниями. Весь прям обтекаемый. Взаимодействовать с ним не получается. Тут у нас что такое? Давайте посмотрим. Это корни помещены в какой-то сосуд. Так. Что тут еще можно осмотреть? Какая-то у нас закрытая комната. А, вот вижу. Макала. Не бойся, Аурихен, подойди ближе. Я Макала, хранительница этих земель. Я знаю, зачем ты здесь. Я чувствую твою боль. Я разделяю твою чистую любовь к этому прекрасному зверю. Ты ведь пришла сюда ради этого создания? Грани. Грани. Что она имела этим в виду? Что она хотела этим сказать? Послушай, девочка, заклинаю тебя именем всех богов, ибо подлинная духовность рождается в душе, мечтающей о бескрайних темных глубинах космоса. Иди путем, света, иди путем света, девочка, А три черные тени, накрывшие этот мир, и тогда оракул пробудится. Помочь тебе способен только он один. Проди сквозь обраченные леса и исполни предназначение, а если тьма окружит тебя, используй сосуд света. Сосуд. А сосуд. Ладно, мы поняли. Так, значит, наш дневничок обновлен, а как открыть я пока не знаю. Клацаю на все подряд клавиши, не могу ничего открыть. Но знаю точно, что мне нужно взять вот этот вот сосуд. Да, получен предмет сосуд света. И, наверное, что-то с ним можно сделать. Наверное, на единороге использовать? Нет. На единороге нельзя. Так, ну я взял сосуд. Что дальше? Ступай, найди свет, не трать свое драгоценное время. Че, все что ли? Реально? Мы с тобой поговорили уже? Ну да ладно. Если честно, болтать... Слишком долго тоже не, не люблю. Так. Удержите контрол рядом со оскверненным телом, чтобы очистить его от колдовства. О, как? Давайте попробуем. Давайте используем. А, вот так вот у нас, значит, у нас очищает оскверненные тела. Собирайте красные осколки, осколки кристаллов, чтобы покупать новые предметы и улучшать оружие. Собирайте зеленые осколки кристаллов, чтобы восстановить здоровье. Ясно? Будем собирать, что я могу сказать? Давайте идем дальше. Куда нам дальше-то? Тут вроде мы отсюда начали, я так понимаю. А дальше-то куда идти? Куда дальше? Не знаю, куда дальше. Будем бежать просто, куда глаза глядят. Так как у нас здесь один прямой коридор и больше... Ага. Ага, почему я сразу сюда не пошел? Я же... <рапросто> ну ладно. Ладно, друзья, ладно. Наверное, это была часть плана изначально, что нужно было сходить туда. И нас направили в ту сторону именно. Так, подойдем сюда. Здесь у нас еще одно такое же тело, которое нам нужно очистить нашим флакончиком. Так, значит, забираем у него кристаллы. И что это? Что это такое? Ты кто такой? Откуда появился вообще? Это что такое здесь творится? Так, зажимайте, значит, для захвата цели правую кнопку мыши. И для быстрых... Так, а, или Space для быстрых и сильных атак. Нажмите Shift для... И уклонения. То есть Shift мы уклоняем сюда. Хоп! Ну, давай, попади по мне. Ну. Оп. Так, что-то я как-то не так уклоняюсь. Немножко не в ту сторону. Да, то есть вот так вот мы, собственно, уклоняемся. Спейс для сильных атак. Раз. Два. Так, что у нас тут такое происходит? Если рядом с врагом появилась кнопка Е, нажмите ее, чтобы мгновенно убить врага. врага. Ну, давайте попробуем. Тихо-тихо. Ох, мы как его. На, получаем. А еще один, что ли, появился? У вас тут двое, а я один. Так, на тебе. Так, правая кнопка. Фиксируем. По башке ему даем. Так, подожди. Подожди, чувак, ты, ты, ты, ты не кипишой. Это, по-моему, маг какой-то, да? Колдует что-то там. Что-то колдует. Мне уже изрядно, он, меня он уже изрядно потрепал, я так понимаю. Ух ты! Короче, сближаемся с ним. Что-то я не пойму. Напр а, мне предлагают, так шкала заполняется при по победах над врагами или получении урона. Когда она заполнится целиком, нажмите Alt для особо мощной атаки. Все, понял. То есть, я, я что-то жму, не прожимается. аль надо нажать. Вот так вот мы делаем особо мощную атаку. И просто-напросто испепеляем его чем-то. Этого врага. Так, на Е-букву возьмем, что он обронил. Эльфийская травинка частично восстанавливает здоровье. Понятно. Так, у нас тут типа сейчас пока обучение. Нажмите И для вызова предметов. Давайте посмотрим. Так, выберите лечебный предмет и нажмите «сп... Space, чтобы поместить его в, ячай, в ячейку быстрого доступа. Так, а как выбрать? Просто нажать на Space. Так, выберите руну битвы и нажмите Space, чтобы поместить ее в ячейку быстрого доступа. Итак, значит, нажмите кнопочку, это, я так понимаю, вверх, чтобы использовать лечебный предмет ячейки быстрого доступа. Так, а что мы делаем? Что с нами там такое происходит? Что-то мы там хапнули. Травы, что ли, хапнули? Так, ну ладно. И нажмите вниз, чтобы использовать руну битвы из ячейки тоже быстро доступа. Ага. Вот оно как происходит, значит. Я так понимаю, руна у нас а, имеет какой-то кулдаун, и сейчас она потихоньку... Да, вижу, что она немножко убывает. Ну да ладно, пойдемте искать врагов, пока у нас а, руна Битвы активирована. Кто на меня? Ох, сундучок. Сундучок, что там? И где бонусы? А, а где бонусы? Это же, я же открыл его. Вот теперь все работает. Так на, на Space у нас сильные атаки, а на значит у нас правую кнопку, это мы фиксируем врага, прицели. А на левую это у нас так сказать автоатака по всякому, как она происходит. Плюс шифтом мы значит осуществляем уклонение и плюс ВСАД. Ну такая в принципе не а, сложная боевочка. Давайте будем ее тестировать. Так, а там что у нас дальше? Давайте посмотрим. Совет. Чтобы повторно получить учебную информацию, выберите пункт «Обучение в меню». А где у нас этот пункт? Так, продолжить загрузить. Сведения персонажей, дневник, со создать параметры. Угу. Обучение что-то я не вижу. Может, потому что версия игры пока что не до конца доработанная. Так, что у нас здесь такое? Трава, идалир. Какие названия? Это интересные. и все. Все, все по-эльфийски, короче. Будем сегодня эльфийский язык изучать. Так, значит, что у нас здесь? Ага, подожди. А может быть я там куда-то еще назад не сбегал? Да нет, хотя там вроде закрыто было. Так, идем дальше. Что-то у нас как-то камера иногда непонятно встает. Я не знаю, куда дальше идти. А, вот, тут, туда вот нам надо идти. То есть на Е перейти в куда-то там. Ванахеймский мем мемориал. Фенсалира. Согласно древним свиткам, Эдды, источником гармонии в северных мирах, спокон веков был лес. В общем, ребят, да, кому это интересно будет, конечно же, почитайте, а мы сейчас пока что делаем акцент на э, сам геймплей и прохождение. Лор, конечно же, это тоже интересно и увлекательно, но не сейчас. Сейчас нас интересует, конечно же, геймплей. Так, вот мы и попали в этот лес. Давайте дальше движемся. Какие здесь деревья сказочные, прям эльфийские. Что-то у нас здесь такое, давайте осветим. Я так понимаю, освещение только лишь прибавляет нам красных кристаллов. За которые это типа, на... типа наши валюты здесь, я так понимаю, да, в этом мире. Собираем кристаллы, потом покупаем какое-нибудь снаряжение. Поэтому есть смысл, друзья, есть смысл. Ох, а он что, за нами так летит, что ли? Даже так он может, да, ничего себе. Так, значит, посмотрим, что у нас здесь. Это озеро очень похоже на Эльфхеймские озера. Озеро. Ну, перевод, конечно, здесь пока еще такой себе. Должно быть его вода волшебная. Дальше. Все понятно. Озеро мы осмотрели. А, искупаться можно, нет? нет не дают нам искупаться. Ну да ладно, пойдем туда дальше. Нам дальше куда идти? Ага, вот по бревну пойдем по бревну. По бревнышку. Так. Че это у нас тут? Оп, оп, оп, тихо. Друзья. Ребят, тихо. Я же не готов к таким э, изменениям, так сказать. Ну, куда деваться? Будем драться. Так, что-то меня тут немножко залагало. Что-то прям, меня тут прям жестко, я смотрю, залагало. Так, сейчас мы тут проучим быстренько. Не знаю, правда, какая сложность игры, но мне не дали выбрать вначале сложность. Так, тихо-тихо. Я не знаю, на ком я фокусируюсь. И иногда даже от балды. Так, тихо-тихо, Уворачиваться -тихо. же надо. Уворачиваться тоже надо уметь. Так, что-то у меня уже по кошечкам. Да, однако, однако, тут нам втыкают, пока, мама, не горюй. Ох ты. Даже, короче, можно вот эти вот всякие пушинчики разбивать, и мы получаем тоже валюту из них. А, ну, красненькие кристаллы. Так, здоровье, я так понимаю, у нас не восстанавливается, потому что мне хпшечку отняли, а оно не восстанавливается. Так, что здесь мы нашли? Здесь чего-то не хватает. Это головоломка, друзья, явно. Нам нужно найти какой-то предмет, чтобы... А путь преграждает магия, чтобы пройти, скорее всего, туда дальше. Давайте будем искать. Давайте поищем. Я так думаю, что здесь недалеко. Так, что это у нас такое? Корень варный используется для создания предметов. Но это у нас, так сказать, лечебная штуковина. Так, надо, кстати, активнее как-то это... Как-то надо активнее действовать в боевках. А то меня так иначе просадят вообще. А сохраниться можно, нет? Подожди, подожди, подожди. Это нехорошо. Так, тихо-тихо. Что-то как-то я пока... Оп. Оп, аккуратней, аккуратней. Все. Лапки паучьего гриба используются для создания предметов. Отлично. Идем дальше, друзья. Посмотрим, что же нас... Какие тайны нас ждут впереди. Так, я смотрю, там опять эти грибы. А опять дальняя атака есть у меня, нет? Приступаем. Обрабатываем, обрабатываем, чувак. Так, все... Быстро получилось в этот раз. Да, у них у всех практически что-то есть. Шляпка паучьего гриба используется для создания предметов. То есть у нас, я так понимаю, здесь есть еще какой-то крафт. Так, да, давайте еще раз очистим тело. У нас есть плюшечки. Мимо плюшечек мы не проходим. Хотя здесь у нас что-то другое. Свиток, содержащий сведения об Элеросе Алькарине. Или об Эллиросе, не знаю. Давайте глянем. Так, так, так, выбираем, смотрим, как можно посмотреть, свиток так, Ее использовать, а шиф, э, shift закрыть, так, ну-ка давайте глянем-ка, ага, ну тут в общем много-много текста, много-много текста, пока его мы читать, конечно же, не будем, так, помело, неприятно пахнущее растение, может служить противоядем, то есть открыто нас отравит, да, я так понимаю, можно будет? И частично восстановлющая здоровье трава. Ну, пока здоровье у меня вроде бы ха, не сильно просажено, но просажено я пока не буду использовать. А, тем более, оно у меня, по-моему, на клавише стоит, да? Тихо. Стоит же, нет, на клавише. Или я все уже использовал? Ну-ка, давайте я посмотрю. Нет, ладно. И идем дальше, друзья. Что же там нас ждет впереди? Тут по-любому сейчас будут какие-то враги, я так и знал так так так так так оп, оп аккуратней тихо тихо тихо косер, косер, косер. тихо что это такое делать тихо тихо ты, ой что творят а все все друзья меня уничтожили просто вернуться в последний кт загрузить игру из ячейки хотите продолжить Конечно же хочу. Как-то быстро меня прям раскидали. Но ничего, надо привыкать. Да, к боевочке надо еще привыкать. Игра играю первый раз. Поэтому не так хорошо получается. Как хотелось бы, надо действительно привычку иметь, сноровку. Так, мы начинаем отсюда заново. Сейчас я здесь все немножечко освещу. Так, ребят, давайте я сейчас тогда быстренько пробегу до того места И мы там уже с того момента продолжим Чтобы вас не мучить одним и тем же контентом Так, вот мы дошли до этого места Сейчас давайте еще разочек проявим свои возможности бойцовские. С этими жучками-паучками Да, вот эти типы опасные у нас Они как-то крутятся так интересно Им надо не давать это делать Или делать мощные атаки какие-то, да То есть надо сходу просто уходить Сходу их атаки они делают вот эту свою верхушку, да? Я так понимаю, они еще и отравляют честно. Так, уходим. А, нет, все, все, справились, справились. Все, чу... А, там еще даже есть. Так, сокращаем дистанцию. Так, он там далеке стоит? Меня не видит или что? А, да, сейчас увидел. расчищаем в путь, друзья всяких странных созданий. Так, у меня накопилась, так сказать, ульта моя. И мы скоро будем ей дамажить. Так, дальше. Что у нас за вечный на огонек такой интересный? Совет. Не забывайте сохранить игру, если перед выходом вы не воспользуетесь костру. костром. Последняя контрольная точка будет потеряна. Ага, это у нас место сохранения, да? Сохраняем игру. Да, конечно, сохранить. То есть Дошли, дошли мы до первого сейва. Ячейка номер один выбрать ячейку для сохранения. Ну давайте в первую, куда же еще-то. Так. Наконец-то до первой точки дошли. Мы сохранения. Ура! Так, значит, идем дальше. Сохранились, что здесь все порушить срочно. вопрос так, что все. О, отсюда вы тут. Эй, -э -э -э! Вы даже мне перезахвост нормально не дали. Оп! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Оп! тихо, тихо. У меня есть супер удар. Я не побоюсь, он воспользовался. Так, вроде воспользовался, и это мне много чего-то не дало. Так, осторожнее. Зелененький. Так, стой, стой, стой. Это, по-моему, яд какой-то был. Это сейчас яд был, да? Он меня травануть решил. Надо срочно его вырубать уже ему Не надо ему давать эту свою суператаку делать, иначе мне будет тяжко. Так, значит, идем дальше. Куда мне, налево или направо? Ну, давайте, единики, беники, еле вареники. Пошли налево для начала. Ага, а там я сундук-то не забрал. Так, ну здесь, я думаю, еще раз можно сохранить, когда я их расшатал. Я надеюсь, это как-то влияет. Посмотрим. Так, вот тут сундук-то я не посмотрел. Давайте посмотрим, что там. Кстати, вот с этим сундуком вроде все нормально. Безупречный кристалл, необычной формы. Используйте его, вы получите э, небольшое число фрагментов. Кристалл королей. Ага, просто вот так вот берешь его и тебе сразу же дают маленький кучу. Ладно, ладно, понял. Так, ну, давайте еще раз сохранимся тогда. Всегда сохраняемся, почаще вот надо сохраняться, если есть такая возможность. Так, идем дальше. Давайте налево сходим, посмотрим, что у нас там. сосуд какой-то. Ну, на самом деле можно использовать всякие предметы, которые мне дают. Например, вот эта вот лечебная трава. Так как у нас? На Space, по-моему, да? Мы ее ставим. Да, вроде поставил. А использовать ее, насколько я помню, надо на клавишу вверх. Да, вот так вот, раз. Ага, замечательно. То есть у нас немножко хпшечка восстановилась, а то у нас так вообще жестко прожимает. Вот там, вот наверху, я вижу, что тут -то тоже есть. Нельзя это как-то достать, нет? Вот там вот наверху, видите, там что-то есть. Прыжки-то начал у нас не умеет делать? Походу нет, не умеет. А как тогда достать? Вот то, что там сверху. Я вот вроде подхожу. И никак. Ну, да ладно. Какое-то там сокровище у нас. О, какого-то чувака нашли. Так, давайте подойдем, спросим, что он тут делает. Бьер! Эй, ты, воды... Ха-ха, ке-хе -ха, Что, воды я ему не дал, что ли? Нет? Короче, надо ему воды А воды я могу набрать, наверное, в том озере, которое было в начале, верно? Или я что-то немножко путаю Путаю Так, у меня есть вода, нет? Раз Так, а где воды-то взять? Это я распаковал кристалл, теперь у меня его нет. А воды-то где взять, эй? Чё это я делаю-то опять? Что это происходит? Понятно. Использую все подряд. Хотя оно мне могло пригодиться потом. Так, ладно. Чуваку нужно воды, а где ее взять-то? Эй, чувак, где воды-то тебе взять, ты подскажи мне. Но я так предполагаю, что возле озера. Где я бегал там вначале, да? Давайте сходим. А куда его набрать-то? Куда ее набрать, воды? Надо же, куда-то ее... Ох ты! А что тут так вас много, друзья? Ручки-паучки понабежали тут, а? Так, так, так Вот этим надо не давать свои вот эти удары. Супер. Надо их сразу засекать. Отлично, добиваем я только что с ними закончила появляется повышение уровня до уровня второго. ура град с меня пацаны и девчонки я даже уровень смог получить охренеть так значит давайте дальше смотрим что нас тут ждет а как уровень поднимать как поднимать уровень большой вопрос наемный используем предмет надо аккуратнее здесь все это дело ну, я так понимаю, что нам нужно вот туда вот сходить. Вот сюда, да. То есть судачок, естественно, мы осмотрим. Там какой-то... Кто там такой стоит у меня слева? Какой-то гном? Давайте подойдем. Что он тут делает? Зенок б! Хм, новое лицо на этом проклятом болоте. Хи-хи-хи, ха, ха ха я очень рад, что тебя нашел. Эй, хочешь посмотреть на мой товар? У меня тут всякие редкости интересуют. Короче, это торговец у нас, который нам может продать что-то полезного. Я готов уступить эй, их тебе с хорошей скидкой, если ты купишь хоть что-то, что-нибудь прямо сейчас. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Такой угарный чувак, а. Так, открываем магазин, значит, смотрим. В дневнике у меня запись. Купить или продать? Ну, давайте посмотрим, что у него можно купить. Так, магазин. У него, значит, есть трава, которая стоит 50. Это лечебная трава. Восстанавливающее здоровье. Ну, давайте купим одну штучку, потому что эта штука мне нужна будет. Так, но скидку, я смотрю, он мне не сделал, гад такой. Почему ты мне скидку-то не сделал? Здравствуйте, чем я могу помочь? Продать, купить, выйти. Ну-ка, сейчас скидка будет. Ни хрена, он вообще офигел. Он меня вообще только что лоханул. Он сказал, что сделаю скидку... После твоей первой покупки чего-либо <смех> <смех> Понятно Вот такие здесь, ребят, веселые персонажи Встречаются Которые тебя Нагревают на каждом шагу Грубо говоря, ну да ладно Так, а продать что я могу? Да я пока ничего не могу продать, в принципе Нет, травка мне пока нужна И я думаю, что в ближайшее время она мне точно понадобится Так, значит, идем дальше а, Дальше у нас тут дорожечка Ясно понятно, куда она нас идет Там опять эти упыри не упыри, а вот эти как они, какие-то непонятные жуки или кто это такие. Так, ну давайте. Нападаем на них. Или они на меня. Но они вечно пачками нападают почему-то. Один вот этот грибок там ходит. Надо сначала его вырубить. А потом уже и остальных всех его друзей. Так, все, гриб, грибочка мы вырубили. Я вот буду называть грибочек. Теперь шипастиков давайте. Вот тот, который пошел, он сейчас может развернуться и свое комбо на мне использовать, но он, видимо, за залагал. Так, так, так, как говорится, мне пока везет. Чувак, ты, молодец, что ты залагал. Кусок древесного ствола используется для создания предметов. Подбираем всякие штуки полезные. Мочим всяких ходячих грибов в этом эльфийском сказочном лесу. Так, что у нас дальше будет? Мухоморы пойдут? И ежи? Ну что, иди сюда. Что ты куда-то от меня бегаешь-то? Сейчас я тебя про песочек следует. Иди сюда. Так вот. Так, значит, мы всех тут пока раскидали. и панцирь используется для создания предметов. А что у нас куда они, кстати, складываются я не понимаю. У меня вот в инвентаре вроде что-то добавляется, но я этого не вижу. А где оно? У меня вот три предмета. Я вроде что-то беру. А... а где все остальное-то? Куда оно? В дополнительный какой-то рюкзак, что ли, складывает это все? Я не понимаю. Амела, ну это понятно. А вот эти все панцири, там, все вот эти прочие моменты. Ага, эти грибы тоже, оказывается, можно разрушать. Да я не знал. А есть ли у них какие-нибудь полезные штуки? Нет только какие-то зеленые сопли. Да, зеленые сопли, друзья, не только. То есть тут в грибах, в этих, ничего хорошего нет. Давайте подойдем вот туда, к этой дверке. Что у нас тут? Ну, я уже предвижу, что тут у нас. Эту дверь, скорее всего, открыть нельзя. Эту тропу перегораживают Желтые волшебные корни Понятно, все, пойдем в другое место Значит, Да, есть небольшие, ребят, пролагивания Когда, видимо, подгрузка область идет Вы, наверное, уже заметили О, еще нам надавали кристальчиков и травочку дали Отлично Пролагивания бывает, иногда э, Так, а тут что у нас? Какой-то был яд зеленый Вот, это не очень-то Хорошо, на самом деле Вот там вот два сундука вижу есть А там кто на горе такой сидит? Там какой-то дракон, что ли? Не рано ли? О, коблины! Здорово, чуваки! Давно вас не было! Тихо-тихо! Что такое происходит, да? Тихо, там этот, там маг. Тихо, тихо, тихо. Учимся. О, промазал. Мак. Надо сначала этих ребят расшатать. А то там маг, -то ядет. Так, сокращаем дистанцию. Ой, ой, он поджигает. Поджигатель тупой, а! Вот негодяй, спички детям не игрушка. А ну пошел он отсюда. Мам мамке все расскажу сейчас, так. Уха гоблина, <соценно> гоблина муши отрезали, складировали в кармашке и пошли дальше. Используется для создания предметов. А где эти эти все уши, там, я не знаю, вот что я собираю. Я вот в инвентаре, к сожалению, этого не вижу. Куда они складываются -то? Дополнительный инвентарь, мне ничего про него не говорили. Да, на самом деле, ребят, пока очень странно. Так, дали мне еще травушки. А вот травку-то как раз-таки я, наверное, сейчас использую. Давайте попробуем. На букву Е можно сразу вот так ее использовать без быстрых слотов. Через пробел, я так понимаю, мы ее быстрый слот э, добавляем, а потом, когда надо, используем. Так, эти яйца, что, нельзя разрушать? Нет? Большие. Кто это там, смотрите, сидит наверху? Какой-то дракон очень лютый. Не рановато ли мне... но ну, я так понимаю, это такой персонаж, с можно, наверное, поболтать. Пойдемте с ним поболтаем. Но ну, выглядит он, конечно, внушительно. Да видел, видел я тебя. Ох. А это что такое? Аурихен? Клянусь Мореей? Что это такое? Вот это большой лось. Вот это большое дерево с рожками. Так... Ну Давайте поболтаем, что я могу сказать. Владыка леса, хм, эльфийка, помню на ваш народ. О, как я его помню, эльфы всегда приносили с собой яркий свет. Всюду, где они проходили, воцарился мир. Ох, но, увы, те времена давно прошли, а сейчас этот лес меня совсем не радует. Когда-то он был цветущим и прекрасным, но сейчас все сгинуло в этой фантастической жизни. А, в этой фан фантасмагарии жизни. Ну и перевод. Ах, помню те славные дни, когда боги и герои ходили по этим землям в поисках приключений и мудрости. Вот это, были вре... вот это было время. А теперь я старый и усталый, слишком старый, чтобы помнить эти истории. Хм, чем-то он меня. Мне чем-то он напоминает кого-то. Старый. Пень. Ступай, посмотри, что осталось от прекрасного Ванхейма. Но прежде чем продолжить путь, тебе не помешает создать какие-то предметы. Ой, какие предметы. Я с удовольствием тебе в этом помогу. Ну, ладно. Черепаший панцирь и используется для создания предметов. Но ну, это я уже где-то слышал. Так, то есть мы к нему подходим и создаем какие-то предметы. Когда мы к нему подходим, нам доступен становится какой-то, видимо, особый инвентарь. Ага, так, что у нас тут? Перед созданием предмета проверьте вероятность успеха и список требуемых материалов. Так, для создания выберите э, предмет Нажмите кнопку взаимодействия э, Так, так, так Е, выбрать, удержите для создания а, Shift закрыть Так, значит, удерживаем Е Или что? Что мы создаем-то хоть? А, вот такой у нас прогресс Трава, то есть мы что, создаем траву Я так понимаю, сейчас из панциря, я так понимаю, нет? Ну, давайте попробуем Раз Так, предмет ус успешно создан в общем, я сейчас создал какую-то эмблему Фенсалира. Нижняя часть, эмбле... часть эмблемы Владыки. Вероятность успеха 100%. Требуемые предметы такие-то. Успешно создан предмет. Отлично. То есть вот так мы можем выбирать. Вот это у нас, так я понимаю, одна часть э Эмблемы, Это у нас другая часть эмблемы, на которую нам нужны ингредиенты, да, там какой-то э, зеленый боб или что это такое, и какие-то ножки пауков, жучков и, или кого там еще, не знаю. Так, ну давайте, пойдем дальше. Создать предметы, так, ну понятно, у нас есть торговец, у нас есть э, вот такой вот владыка леса, который помогает создавать предметы. Дальше нам пройти э, нельзя. Возвращаемся обратно. Ага, а что мы здесь, собственно, для себя взяли, я так и не понял Кроме как этого чувака Некоторые предметы доступны только после убийства определенных противников Чтобы узнать, какие предметы были брошены побежденным врагом Выберите пункт «Дневник» в меню Так, давайте посмотрим Дневничок на «Е» выберем Ага, персонажи, монстры, карты управления вернутся Персонажи Ух ты, Ауриген, ау ау мака Макала, Грани, Зиногабы. Аурихен. Ага, ну это типа лор какой-то, да, я так понимаю. Давайте еще раз посмотрим дневник. Монстры. Паучий гриб. Ну вот они, рецепты, собственно, которые существуют. Да, гоблины. Так, дальше смотрим. Древесная черепаха. То есть, да, я их называю... Я их пока никак не называю Но вот эти вот монстрики, это значит древесные черепахи Я их постепенно, видимо, изучаю И они будут тут добавляться в дневнике Нежить Да, нежить мне вначале Это паучий гриб, да, то есть со всеми я уже встречался э, С этими персонажами Так, карту давайте глянем В Храм Макалы Фенсалира Это я сейчас где нахожусь, да? Ну и еще много всяких мест Так, да, вот там я был, оттуда я вышел Сейчас я вот в этом лесу. Так, ну давайте еще посмотрим, что у нас тут. Так, управление. Так, так, так. На, и значит у нас инвентарь вверх-вниз. Это понятно, но это в принципе мне ясно все. Так, дальше, давайте дальше попробуем. Что нам делать надо дальше? Давайте смотрим. Куда нам надо пойти? Ну, вот ну смотрите, какой дракон там интересно сидит. Он по правой сторону. Даже мне ничего не делает. Видимо для него я дружелюбный персонаж Так, значит, идем мы обратно в лес Я так, к сожалению, не понял Куда мне дальше Но сейчас будем пытаться выяснить Может быть мне здесь надо было Повернуть куда-то Куда-то повернуть надо было, нет? Да нет Фя, Я думал, можно Вот там вот как-то странно Вот Видите, там наверху есть сундуки Но мне почему-то К ним никак не пробраться Сейчас, в данный момент ну что ж, давайте пойдем, э, куда пойдем? Пойдем тогда обратно, сейчас сохранимся, и... А если вот эти корни разрубить своим мечом? Это же просто ветки, правильно? Что я в самом деле, не смогу разрубить эти ветки? Ага, хрен-то там размечтался. Эту тропу перегораживают желтые волшебные корни. Ясненько. Так, давайте сейчас я быстренько сохранюсь тогда и будем дальше думать, что же нам тут надо делать. Куда же нам дальше стоит пойти? Ага, что-то я тут не забрал. Лапа паучьего гриба. Так, гном. А может гном нам что-то продает интересное? Что нам действительно нужно? Какой-нибудь, может быть, шкалик там, бутыль, нет? Ржавый металл, обмотки, использование знаний предметов, кости... Собственно, ничего такого интересного у него нет. Какой-то хлам. Всякий хлам, короче, продает. Это, я так понимаю, его сундук. И поэтому я его не могу открыть. Так, давайте сейчас сохранимся. Да, вот здесь вот обратно сохранимся. Ну и пойдем посмотрим все-таки. Может быть, мне удастся набрать водички. А, вот только куда ее набрать-то? А, вот! Тут есть определенные как бы секции. Пустой сосуд, да, то есть вот мы подобрали и сейчас надо в него водички набрать. В общем, смотрите, друзья, до меня сейчас только дошло. Значит, на Ctrl и Alt мы переключаем вот эти вот секции. Здесь у нас вижу, так располагаются предметы. Здесь ключевые предметы это для задания. И здесь вот, вот собственно, у нас все, я решил этот вопрос. Фанфары, ребят, фанфары, с, так сказать, разбором инвентаря. У нас здесь можно переключаться. Что-то до меня сразу не доперло. И вот, пожалуйста, у нас все, что мы собрали. Все, вопрос исчерпан. Идем набирать водички в озеро. Такой вот мини квест. Я уже понял. Я до этого понял, что надо водички набрать и мужика напоить. Но как-то сразу я не вкурил просто, как с интерфейсом работать. Так, здесь мы были. Так, значит нам надо сейчас к тому пруду пруду Который э, у нас был в начале Там мы наберем водички Но я так полагаю, что сейчас Мне встретятся какие-нибудь Опять гоблины на пути Да, встретятся ведь нет? Никого нет, чисто Но это хорошо Вот видите, иногда пролаги получается Пролагивает Так, использует пустой сосуд Все что ли? Сосуд с водой. Отлично. Ну и сейчас, ребят, приготовьтесь. Наверное, все-таки меня опять встретят монстры какие-нибудь на дорожке. По-любому вот чувствую. Нет, нету никого. Странно. Это очень странно. О! Кстати, в этих грибочках, которые растут по бокам дорожки, есть иногда ресурсы какие-то. Иногда они встречаются. Так, значит, здесь мы идем прямо. Не сворачиваем. И сейчас налево. Там, где мужичок у нас был больной, раненый. Вот как тут застать штуку? Вот видите, там на постаменте, на этом тоже висит, как, э, лежит какой-то предмет. Но мы его пока достать не можем. Может быть, в процессе у нас появится какой-нибудь гарпун. И мы будем им доставать. На, чувак, выпей. Эй, женщина... Не знаю из Асгарда ты или еще откуда, но если ты пришла за мной, то знаю. Я хочу достойной смерти. Я хочу встретить своих братьев в Валь-Галли и служить своему Богу. Бьер, ты из ты не из асов, а Валькирия. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Давай дальше. Ответь мне, женщина. Я хочу убедиться, что вижу богиню. Я Аурихен из Аль... Альфхейма, и я не богиня. Я вижу, что ты страдаешь, воин, но чем тебе может э, помочь эльфийка? Бьор, так ты, значит, Эльфика? Хе-хе, а голос какой же сладкий, как у ванов. Если бы я только мог коснуться тебя, я знаю, что умираю. О, незнакомка, прежде чем отправиться к Одину, я должен тебе кое-что сказать. Эта земля проклята и темна. Здесь нет ничего, кроме смерти. Я Бьер, сын Баттера. Я никогда раньше не дышал таким злым воздухом, как здесь Я три дня искал выход из этой иллюзии, а нашел только смерть Когда мы с воинами вошли в лес и на нас напали какие-то нелюди Да, то есть но, но судьба распорядилась так, что я проложил достаточно, прожил достаточно, чтобы рассказать тебе об этом Хорошо, что вообще рассказал Бьор, я вызвал к богам Взывал к богам О, как я к ним взывал Но даже они не знают об этом проклятом месте Проклятом месте А может быть, попросту забыли его Мое время на исходе, я уже слышу Рок Хейм Далля Но пока я жив, возьмите, возьми это Держи, это поможет тебе кое-что узнать акхе Дал нам фрагмент, тот самый, который Я видел уже где-то в рецепте Это фрагмент Идун Несущие силы богини, богини Идун а, используется для создания предметов И давайте сразу же мы Создадим предмет Так, у нас сейчас есть э, Для этого Я так понимаю, все ингредиенты так, значит, надо сейчас открыть создание предметов. Черт возьми, его. Еще бы я вспомнил, где оно находится. Создание предметов. Так, а где у нас создание предметов-то, в самом деле? Сведения из персонажа, дневник создать. Давайте посмотрим. А, все, понял. Надо же к тому большому, старому. Дерево сходить, чтобы создать предмет Я думал, можно так какой-нибудь Худ активировать, чтобы создать предмет Нет, нельзя, надо идти к тому дереву Так, давайте сохранимся, ребят Давайте сохранимся, главное это сохраниться Да, чтобы у нас потом еще повторной же болтовни не было Так, сохранились, еще раз сохранились Давайте, нас ждет дерево, срочно нам сейчас надо сделать предмет и, скорее всего, этот предмет и будет открывать какую-то а, из наших дверей. Потому что двери я еще всякие разные не открывал. Магические в этой игре. Ну, в принципе, общее впечатление неплохо. Так все выглядит красочно достаточно. Играю на максимальных настройках графики. То есть у меня комп не самый такой сильно мощный. А, и, как видите, то есть проседания только в загрузочных зонах бывают. Такие, знаете, пролагивания небольшие. А так, в принципе, игрушка идет хорошо. Не очень такая, не ресурсоемкая, я бы сказал. Для слабых и средних ПК точно подойдет идеально. Так, создадим давайте предмет. У нас как раз есть для этого ингредиент. Эмблема, верхняя часть эмблемы. Давайте ее сделаем. Для чего они вообще нужны-то, я не понимаю. Так. Так, держим Е и... О, чудо, предмет успешно создан. Так, и... А нижнюю часть, мы же вроде делали ее уже. Так, и... Дальше что? Какие-то у нас сразу же эликсиры появились тут. Кстати, до этого не было. А сейчас вдруг ни с того ни с сего появились. Ну да ладно, давайте посмотрим, что у нас... Что мы этим э, добились. Так, может быть нам квесты включить какие-то у нас? Посмотреть. А параметры дневник Посмотрим Так, персонажи, монстры, карты управления, вернутся, вернутся. Так, что у нас еще есть? Где наш э, Какой-нибудь, не знаю с заданиями, не знаю Список А то я какие-то предметы сделал и Я тебе даже не знаю, что с ними Куда их использовать-то? Какие-то предметы сделал И дальше что? Подходить к каждой двери, тыкать И смотреть, подойдет она или нет? Да, на самом деле, тут немножечко не разбериха, потому что непонятно, что же дальше делать. Вот такие вот нюансы, друзья, так. Эту дверь перегоражает желтые волшебные корни. Это я уже понял. Давайте попробуем открыть инвентарь и. Вот, у нас есть так, значит, эмблема Ван... Ванахейма страны владых леса. Эта странная эмблема пригодится вам в исследовании новых мест. Это понятно. Может быть, этими штуками не нужно открывать двери? Для исследования новых мест Это типа как ключ, скорее всего, какой-нибудь Давайте попробуем На эту дверь он не работает А вот на ту, которая была синенькая Сейчас мы тоже же про попробуем Контрольная точка достигнута Значит, сейчас будет махач Я прям чувствую, что сейчас будет махач Так, что можно, чем можно поторговать с тобой? Так, ну купить я ничего не буду покупать Давай попробуем. Ой, вышел Так, давай попробуем Продадим Черт, как все быстро происходит Так так, так. Что же ты будешь делать-то, а? Продать. Так, что у меня... Ну, в принципе, продавать пока нечего. Травку я себе пока оставлю, да. Пока я все оставлю себе. Тем более продаю за дешево, так что нафиг надо. Чтобы на мне какой-то гном обогатился. Или гоблин. Так, давайте, да, сохраним сейчас. И пойдем посмотрим, что же нас ждет дальше, друзья. Какие же дальше тайны скрыты от наших глаз, но мы обязательно их расследуем и изучим, и исследуем. Так, ну было сохранение, значит здесь сейчас будет какой-то экшен, друзья, так что готовьтесь. Сейчас должно что-то произойти. Я прям в предвкушении. Так, вот это место. Ну да, я так понимаю, что эмблему нужно вставлять вот сюда, точно. Раз эмблема и два эмблема, все. Магический барьер разрушен. Да, вот у нас загрузочка сейчас происходит. Похоже, магия развеялась. И перед нами открывается какая-то... То ли пещера, то ли что, не знаю. То есть вот такие у нас переходы. То есть на буфке жмем и пошли. Да, какая-то пещера. Йоту... Йотундир. Некоторые места в Анахейме не осмеливаются посещать даже боги. Таков Йотундир. Деревня... Древняя загадочная пещера, открытая тысячи лет назад она названа в честь йотунов, поскольку уходят слуги. Ну, короче, ребят, можно самому потом это все почитать дело, а мы смотрим, что у нас, нас там ждет дальше. Что за йотуны? Посмотрим. Йотун дир. И тут нас сразу же встречает грозный злобный паучок. Так, сейчас мы его быстренько заколбасим. Да, то есть ядовитый гад такой попался. Но вот эту штуку мы против яда можем применить. Да, вот, этот, вот эта травка, она снимает эффект яда. Это у нас... О, мела. А трава идолира, она у нас лечит. Ну, может, сразу же ее захавать, закушать. Потому что у нас э, здоровье тоже на исходе. Так, аккуратненько сейчас действуем, потому что здесь опасность, я так понимаю, гораздо выше, нежели в лесу была. Да, вот такая у нас шахта, пещера или... Не знаю, как ее назвать. О, скелетики. Здорово. О, чуваки, здорово. Давно не виделись. Как дела? так. так там потихонечку, потихонечку так, сзади сзади аккуратней. И не забываем про то, что ну, можно уворачиваться. Так, так, тут еще можно добивание делать, но пока у меня не получается. Кости нежити используются для создания предметов. Они еще и взрываются вот так, да? Черт, вот вы не могли мне раньше сказать? Вы мне всю ХПшечку сбарили. Изверги. Всю ХПшечку мне бахнули просто в раз. Они еще и бабахнут, значит. Черт, у меня что-то реально проблема. У меня большая проблема. Нужно нужны еще травы. Больше травы. Иначе меня быстро сейчас ваншотят. Что там у нас за речушка? Речка, реченька, речушка, речка, реченька, река. Побежали по интересной речке. Почему она не, не, не выливается за пределы, за борта? течет прямо туда. Странная на самом деле речушка. Так, туда нам тоже можно. Здесь... Нам нужен, наверное, прыжок. Ну или, скорее всего, эту часть моста просто каким-то волшебным образом мы должны где-то активировать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что боюсь-то? Давай в наступление. Да, блин. Тихо. Сейчас мы пустит свои газы. Так и знал, что газы пустит. И газы пустит, гад такой. Но мы их нейтрализуем благополучно. Так... Взяли еще мелу против яда. КПЧку надо беречь. ППшечка у нас сейчас на вес золота. Так, боевочка иногда лагает. Я вот играю с двумя мониторами, и у меня иногда периодически мышка просто на другой экран перескакивает, и происходят непонятные вещи. Так, давайте вот этого, вот этого труп, трупачка мы сейчас осветим заберем у него все кристаллы. Все, все, чувак, ты пуст. А что, тут что такое выпало? Фляга с вязкой, зеленой жидкостью полностью восстанавливает зд здоровье. Вот эта штука мне нужна. Но это после следующей боевки. Сейчас желательно мне найти где-то место, где можно сохраниться. Так, я видел там паучка. Пускай выходит на честный бой. Хотя он не совсем честный. В мою пользу. Но пускай все равно выходит. Что ж он не выходит-то, а? Я же видел только что его, что-то здесь был. Так, у нас тут какой-то склад. Так, ломаем все бочки, они ломаются. Но я тут точно видел паучка. Тут прям везде паучки. Такая сюда пойти? Не, сюда нельзя пойти. Так, давайте идем дальше, ребят. Так, так, так, мы углубляемся, все дальше и дальше в недра этой таинственной пещеры. Так, так, так, ой, ой, ой, -ой, -ой ребятушки, вас что-то много, очень сильно. Я, наверное, сейчас бабахну здесь. Так, так, так, осторожнее. Так, давай, нагибаем, нагибаем. Там вроде идет все нормально. Можно же это. Можно же супер удар комбо нанести, но не получается. Да блин, что ж они так взрываются, -то, а? Жесткие какие. Жесткие просто. Так, откуда у вас отлога, а? уровня. Так, так, так. И, ребят, не повезло. Меня снова вырубили. Сейчас давайте, чтобы и вам, э, так сказать, не смотреть заново, я немножко приостановлю. Так, и вот оно, это местечко, где нас в прошлый раз нагнули. Так, давайте сейчас попробуем дать настоящий бой. Сразу же используем наши коронные умения. Да-да-да, то есть стараемся держать дистанцию, потому что эти чуваки бывают еще взрываются. Тихо-тихо. Так, так, аккуратненько. Ага, он еще и колдует, по-моему, да? Сколько я вижу. Так, все здоровье восстанавливает. Вот этот бутылек давайте примем. И попробуем. Воюем дальше, друзья. Давайте, гнем их всех. Продвигаемся вперед, потому что нас тут... Оп, оп, оп. У нас взрываются они, да. Взрываются. Так, взрываются. Так, отходим. Очень негатив... Ох ты! Откуда вы взялись? Здрасте, а я вас не знал. Так, можно же вот это еще удары сделать, да Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко Можно сейчас принять траву, хотя не надо сейчас принимать траву надо сначала разобраться с этими палочками, А уже после будем принимать траву против яда Так Ну да, на самом деле, ребят, к боевке надо привыкать Камера немножко непонятно как движется То есть постоянно в напряжении нужно держаться, не расслабляться Обмотки нежити используются для создания предметов. но ну, это мы уже поняли. Тут много чего используется для создания предметов. Так. Прям какая-то просто паучья нора. А там какая-то дырка была, да? Туда, наверное, можно спрыгнуть, я так понимаю, да? Потому что там, судя по всему, нам будет сложно пройти дальше. Так, тихо. Вот эти вот топоры, думаю, меня быстренько разрубит. Давайте сюда попробуем здесь есть проход, но этим путем туда не спуститься. Я так понимаю, надо все-таки идти через эти штуки. Но камера, еще раз повторяю, здесь какая-то хреновая. я немножко не вижу. Там еще и плюс скил... на меня идет какой-то какой ушлепок. Который, кстати, очень неплохо проходит между этими топорами. В отличие от меня. Давайте его изничтожим. Ой, он сейчас взорвется. Да, бывают такие красненькие, они взрываются. Наносить им самым тоже некий урон. Так, как же нам пробежать-то? Камеры реально здесь... Я не пойму просто, как я нахожусь относительно этого всего дела. Вот как-то вообще непонятно. А, ну да, вот тут вот более-менее понятно. Как нам пробежать? Надо как-то быстренько, да? Так... Один вроде прошли. Как-то странно мы прошли, правда. Ну ладно. Но прошли. Так, здесь у нас свиток, содержащий сведения об Аль Алькарини. Так, давайте аккуратненько. Пойдем попробуем дальше пройти. Так. Вот на самом деле плохо видно, где этот топорик. Так, раз, два, три. Побежали. Вроде получилось. Быстренько втиснуться. Так, так. Побежали. Все, получилось, друзья, отлично. Так, ну а тут у нас дверь нас встречает, и... Нам, наверное, надо было где-то какой-то рычаг дернуть. А так как я этого не сделал... То у нас дверь-то здесь и не открывается, да? Так, может быть, нам нужно какой-то использовать предмет? Так, давайте посмотрим, что тут написано. Ну, тут у нас также... Некое описание чего-то там интересного Ну, пока смотреть это не будем Так, ну, дальше надо как-то проходить И вопрос в том, как Пробежалась сквозь топоры, а, а дальше нас встретило препятствие Ну, наверное, надо было где-то какой-то рычажок заюзать, нет? Так Может, где-то здесь был он по пути? Нет? Может быть, мне туда надо? Нет? Тоже нет Такая, ребята, игра-головоломка. Очень много таких вот мест. Ай, подсунули меня немножечко. Так, давай посмотрим еще раз, подожди. Ключ. Никаких ключей у нас нет. А вот это что за маска? Для создания предметов используется. Ключей никаких нет у нас. Ну что ж, давайте посмотрим, как у нас, как мы можем пройти дальше. Так... Так, отлично, прошли. Ну, мне кажется, здесь какой-то надо... А, все, все, все. Вот этот механизм-то я и забыл заюзать. Давай на буковку E жмякаем. Надо очень быстро жмякать, чтобы у нас включился механизм. Да, вот теперь мы открыли дверь, и теперь нас опять ждет та же самая полоса препятствий. В виде вот этих вот ножичков. И я надеюсь, что там будет зона для сейва. Потому что сейва у меня уже не было давным-давно. Так, давайте аккуратненько, раз, раз, раз. Так, отлично, прошли. Так, прошли. А, тут еще надо успеть. Вы видели, что происходит, друзья? Ужас какой. Прям перед носом у меня нож маяч Так, тут в принципе, если с ускорением делать, это, то можно пройти легко. Они, кстати, и коцуют тоже нехило. Сразу пол-хп. Так, отлично. Да, ребят, надо еще успеть, короче говоря. Не просто его включить, а нужно еще успеть пройти за это время. Ну, давайте пробуем. Дверь открывается и... Вперед! Вперед! Как пропустить? Как скинуть эту заставочку? Давай, погнали. Нам чуть-чуть не хватило в прошлый раз. Ну там времени, я так понимаю, более чем достаточно. Так. Так. Так. Все, отлично. Давай, давай, давай, давай, давай. Есть. Успели, друзья, прошли. Мне по-хорошему бы где-нибудь сейчас заселиться. Так, тут мы нашли какой-то предмет. Давайте посмотрим. Трава. Лечебная травушка, муравушка, так назовем ее, да? Так, что у нас судочки я припасли Смотрим и соберите медальон полностью, чтобы увеличить шкалу здоровья. То есть мы нашли часть медальона. Тут у нас опять очередная головоломка, чтобы открыть, я так понимаю, нашу дверку. А, Какие-то подсказочки. Или просто надо на все нажать. Я думаю, что здесь не так сложно. Так, да, я понял. Сначала нажимаем эту и она светится. А раз она светится, это уже хорошо. Значит она так и будет светиться. Я так понимаю, что... Нет, неправильно. Давайте, вот это раз, кнопочка будет, и вот та два. Комбинация из... Так, надо, я так понимаю, все четыре. Давайте попробуем эту. И вот эту. Теперь должно сработать. Да, головоломка несложная была, но мы справились. Так, контрольная точка достигнута. Отлично. А контрольная точка, это сейф. -точка. Пепел воина викинга. Ему я уже ничем не смогу помочь. Ну, а смотреть -то я только его могу. Так, и здесь у нас что-то еще есть. Так, что я тут могу взять? Ага, лист эльфийского растения Восстанавливает половину запаса здоровья Замечательно Дальше что? Поговорить? Ага, кто там такой? Что-то даже не заметил Какие-то пауки и кто там такой? Да. Дарин! Фуф, наконец-то я свободен Секундочку, меня спасла Эфилька Нет уж, эльфам Вера нет Как это же вышло? Как же так вышло? Ну вообще, я не торгую с эльфами Но ты можешь взять в знак моей благодарности То есть это, я так понимаю Еще один торговец, который нам дал Веревочку старую по которой мы теперь можем спуститься, сами знаете, куда. А вот, как, когда мы будем туда спускаться, это уже я, наверное, покажу вам в следующей серии, друзья. Ну, на сегодня пока что это все. Игрулька, на самом деле, такая, знаете, ну, довольно-таки интересная, я бы сказал. Есть, конечно, свои нюансы, а, но... Смотрите, друзья, вообще, как кому понравилось, пишите ваши комментарии, оставляйте. С удовольствием на все, как говорится, отвечу.